Всем привет чуваки, Эрик Тенхак возвращается в футбольный клуб Аякса Я возвращаюсь к вам с новым экспериментом на канале Что было бы с Аяксом, если бы они не продавали всех своих звезд Ну а перед началом просмотра подпишитесь на канал, поставьте лайк, колокольчик, оформите комментарии По ссылке в описании перейдите, либо QR-код на экране сейчас вылезет И подпишитесь на мой телеграм-канал, я там стараюсь что-то публиковать из своей жизни Не всегда, конечно, но иногда я этим занимаюсь В общем, а теперь мы начинаем вот наш стартовый состав, в основном здесь игроки из сезона 18-19, когда Аякс дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Ну и само собой на воротах здесь стоит На слева в защите Тальяфика, Тимбер, Деликт, Мазрауи, Гравенберч, Ван Дебек, де, де, де Йонг, Тадич, Долберг, Энтони, Аллер, Нерес, Зиеш, Дейли Блинт, Мартинес, Дест, ну и также самое еще здесь стоит Рули, но это уже из новых ребят, потому что я попытался добавить сюда всех тех знаковых игроков, которые на тот момент выступали в Аяксе. Ну и которых естественно они продали, потому что по сути из данного состава, который есть у вас на экранах и на замене, в Аяксе остался только Тимбер, Тадич и все. Все остальные уже давным-давно ушли в другие команды. Само собой, вы сами прекрасно знаете, где кто сейчас выступает. Поэтому у нас будет с вами такой, наверное, один-два сезончика мы промотаем, чтобы видеоролик не был таким коротким, потому что в видосе с Боруссией я там больше рассуждал, что-то разговаривал с вами, а сейчас немного темы для разговоров закончились. И, в общем, как-то так, поэтому мы начинаем. Кстати, по поводу видоса с Боруссией Дортмунд, я записываю видос с Аяксом на следующий день, как вышел эксперимент. С баруси и там уже 450 просмотров огромное спасибо вам за такой актив плюс сколько там почти плюс 10 подписчиков за видос поэтому идем в том же духе в общем меньше слов больше дела первую остановку я сделаю в январе месяце так чисто полгода пройдет чтобы посмотреть как развивается команда ну и в принципе посмотрим какое место мы занимаем в эры дивизии я думаю там первое место будет по-любому потому что вряд ли с таким составом кто-то в нидерландах сможет поконкурировать нам самое главное это Лига Чемпионов, посмотреть, как мы здесь выступим. Ну и хотелось бы повторить тот самый результат, хотя бы до полуфинала Лиги Чемпионов дойти. Поэтому, как я еще рассказал, мы начинаем. Так, и сейчас мы можем с вами наблюдать нашу группу Лиги Чемпионов. У нас здесь Ливерпуль и Рейнджерс, От а третьего клуба я еще не вижу. Будет в следующем месяце, в октябре будет известно наш... Третий соперник в группе С Ливерпулем мы видим, мы сыграли уже 3-3 То есть довольно нормально с Ливерпулем Можем бороться Рейнджерс, я думаю, мы победим спокойно В принципе, да, 2-0, как я и говорил Нам главное сейчас третьего соперника Узнать нашего, это Наполи То есть Наполе такой же, как Ливерпуль Я думаю, мы должны их выигрывать У нас по составу, скорее всего, мы в некоторых позициях Будем немного получше, чем неаполитанский клуб Так, ну что, январь 2023 год Давайте быстренько пробежимся У нас сейчас будет матч в Кубке мы выиграли, получается, в прошлом раунде 3-0 это довольно нормально, я думаю, для Якса это вообще без проблем можно кубок выигрывать. Да даже и редивизию можно не смотреть, мы здесь на первом месте, у нас одно поражение за 21 тур. Одно. Так, суперкубок сразу же проверим, Реал Мадрид здесь опять выигрывает. Тут Я в прошлом видосе с Боруссией сказал, жду, когда выиграет Айнтрахт. И после того, как я выложил видос с Боруссией Дортмунд, я смотрел какой-то эксперимент от Максвелла, и там Айнтрахт у него выиграл у мадридского Реала. Давайте перейдем в Лигу Чемпионов, посмотрим, прошла ли жереби одной восьмой финала и видим да, мы попадаемся на PSG. Боже ж ты мой. То есть из всех клубов, на которые мы могли попасться, ну самый простой, наверное, был бы Спортинг и, наверное, Севилья. Хотя так посмотри, тут все группы очень серьезно. Третьяка, Милан, Челси, Баруси, Севилья, Лейпциг, Реал, Тоттенхэм, Ювентус, Барселона, Аякс, PSG, Sporting и Bayer 04. Групповой этап? Да, со второго места мы вышли. Три ничьи три победы, как я и сказал. У нас 13 забитых голов, 7 пропущенных, то есть, но ну, если бы мы взяли хотя бы одну ничеечку еще, либо победили бы в каком-то матче с Наполи, либо с Аяксом, мы вышли бы с первого места. Получается, у нас пассажи закончили на каком месте? Пассажи закончили на первом месте. Да, второе место играет с первым, а первое играет со вторым. По составчику пробежимся, кто что у нас здесь имеет. Тадич у нас уже упал до 80-го рейтинга, Долберг поднялся 78, стал... Энтони прокачался, Де Йонг плюс 2, сделал Гравенберг плюс 2, Вандебек плюс 1 вроде бы, Тимберг плюс 1, Дерихт плюс 1, Мазрауи плюс 1, Анана плюс 1, Тальяфика держится так же само на 81 м рейтинге, что я думаю, нам нужно заменить Тадича, потому что что ну, довольно посредственный он уже. Самое интересное будет, это как мы сыграем с вами с PSG. Вот как раз-таки будет первый матч, и но с ними будем смотреть в лайв-режиме, потому что хочется именно так сделать. Ой, второе поражение у нас Получается в чемпионате Произошло довольно посредственно Довольно херово Так, победили перед матчем с ПСЖ А ПСЖ проиграли 3-1, блин И противостоять им будет очень тяжело Но мы все-таки надеемся на поражение 1-0 Все, мы вылетаем с 1-8 финала Лиги чемпионов, довольно обидно Потому что таким составом Я думаю, як смог бы Дойти бы дальше, возможно, не повезло Просто с соперниками Так, снова пока рассказывал, тут уже все, закончил наш первый сезон для данного эксперимента это единственный сезон был смотрим сразу на результаты якс на первом месте ну это читаемо было, потому что он 34 игры, 3 поражения Забили 75, пропустили 35 Забили больше всех, пропустили, ну, меньше всех пропустил у нас Фортуна, кстати 30 голов всего лишь они пропустили Кубок здесь Аякс, 5-1 выиграл ОАЗ, но это просто изи было Так, ну, суперкубок UEFA мы уже чекали, это бессмысленно Лиги чемпионов, давайте здесь у нас... Реал Мадрид в финале против Лейпцига, ну вот кого-кого, Лейпцига я не ожидал здесь, видите, Реал выиграл по пенальти со счетом 4-3. Лига Европы, кто у нас здесь одержал верх? Манчестер Сити, ну хоть какой-то трофей вы выиграли против Олимпик Марселя. Ну ладно, хоть где-то вам повезло. В полуфинале они против Нанта играли. Давайте Лигу Конференции сразу быстро чекнем. У нас здесь Вестхэм. Мне кажется, Вестхэм в Лиге Конференции побеждает всегда. Так, начнем сразу же по рейтингу. Самым высокорейтингом в Аяксе является Фрэнки Де Йонг плюс 3. Сделал он за один сезон и уже 90 рейтинг. Имеет из Делихт плюс 2,87, Мазрауи плюс 2. Энтони плюс 2. Мартинес плюс 2. Но это... А, это, кстати, тот, который в Манчестер Юнайтеде бегает. Кстати, у Энтони неужели сделали геймфейс? Зиеш ничего не прогрессировал. Бервин плюс один. Рули ничего. Аллер ничего. Бервин не прокачался. Бергвис точнее. Кимбер плюс один. Тальяфика ничего. Гравенберг плюс два. Кого мы еще добавляли? Долберг плюс два. Сделал довольно неплохо. Неплохая уже карточка у нее будет. Неплохой форвард для Аякса, но мне кажется, Алле будет получше. Вандебек плюс 1, Тадич минус 4, Бробби плюс 2. 21 год, 78 рейтинг. То есть уже лучше, чем Долберг он идет. В общем, вот такой эксперимент у нас, ребята, вышел. Если вы, как я и сказал, захотите продолжение эксперимента за Аякс, чтобы, мало ли, мы в следующем сезоне, либо еще там через сезон сможем выиграть Лигу Чемпионов, поставьте лайк, напишите в комментариях. Может быть, кто-то скажет, там, давай еще один сезон, давай еще два сезона. Я тогда это с удовольствием сделаю, мне не трудно, вам, наверное, будет интересно и приятно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, телеграм по ссылке в описании. Всем удачи и всем до скорого!